всем привет в сегодняшнем видео хотим показать вам трикотаж детский интерлок и кулирка из которого получаются прекрасные мягкие маечки и кофточки и пижама и это самый популярный трикотаж в летнем сезоне когда наступает уже жара то все бегут именно за кулиркой или за интерлоком у нас есть принтованные варианты вот такие Рассмотрим их потом поближе. И однотонный Кулирка также очень часто используется как подкладка в спортивные костюмы или подкладка в капюшон или в карманы. В нашем магазине вы можете купить кулирку любым метражом. Ткани у нас в основном производство Турция. Очень хорошие производители, качественные ткани не просвечивают практически, нужно смотреть по принтам, по оттенку. Если светлые оттенки, то, возможно, может еще просвечивать, а если что-то темное, -то, то будет хорошо носиться, не просвечивать. Очень красивые принты, они подходят и для детей, и для взрослых, можно шить пижамки или футболочки. У нас большой выбор однотонных вариантов. Их можно использовать на полностью готовое изделия отдельное или же в подкладку в капюшон для спортивных костюмов. Есть вот такая очень модная полосочка. Она располагается вертикально и прекрасно будет для маечек-матросок. двух двухниточка, из нее тоже можно шить пижамки или костюмчики летние. Прекрасная ткань, она имеет вот такие петельки с изнаночной стороны. В будет достаточно комфортно и тепло. Вот есть такой интерлок. Очень красивый принт, интересный. Полюбился нашим клиентам. Это все Турция. Здесь хлопок стопроцентный в составе. Из двух ниточки. Также вот есть очень красивый вот этот принт. Яркий вот этот вкусный с фруктами. Можно шить также взрослым. Вот такой принт. космический это тоже футро двухнитка все эти ткани отлично подойдут для детской одежды они мягкие гипоаллергенные в составе с хлопком и очень хорошее качество производство Турции. вот такая мягкая кулирка с далматинцами у нас есть в наличии тут персиковый больше фон на видео к сожалению не совсем передается очень красивая и мягкая кулирочка. Она хорошо тянется, как в ширину, так и в длину. Вот такие вот красивые далматинцы. По ссылочке в описании вы сможете перейти в наш каталог на сайте и заказать их для вашего малыша или для себя. Очень большой выбор кулирки, интерлока, детского трикотажа.